Привет, меня зовут Артур Роуз. В этом видео ты узнаешь, как набрать первую пару тысяч подписчиков довольно-таки быстро в Инстаграме, без бюджета, без каких-либо вложений, без каких-либо программ, без чьей-либо помощи. Итак, поехали. Смотри, первое, что нужно сделать, это нужно найти в Инстаграме какую-нибудь красивую девушку. Значит, мы берем и создаем фейк этой красивой девушке Берем у нее фотографии штук 50, заливаем на наш аккаунт, чтобы казался, что он не фейковый, а что он настоящий. Под этими фотографиями оставляем какие-нибудь прикольные, интересные комментарии. Обязательно оставляем хэштеги. Если ты не знаешь, как ставить хэштеги или как раскрутиться с хэштегами, то сейчас появится ссылка на это видео, можешь посмотреть об этом подробнее. Так, теперь дальше. Значит, после того, как залили эти 50 фотографий, если, допустим, у вас бизнес, и вы не хотите просто левых подписчиков да, набирать, а хотите, допустим, по определенному городу, ну, не знаю, допустим, вы набираете подписчиков там, с целью продавать им какой-либо товар. Например, вы там занимаетесь цветочным бизнесом, и вы там с Новосибирска, скажем, да, или там с города Москвы. И для того, чтобы... Найти свою целевую аудиторию после того, как вы создали фейковый аккаунт, значит, при поиске людей, есть поисковая строчка, да, мы там вводим, значит, поиск по хэштегу и хэштег вбиваем город, который вам нужен. Ну, можно вот так вот. Можно включить воображение, там, если, допустим, вы продаете какой-то товар, там, по России, да, допустим, это какая-то косметика, которая отправляется почтой и может идти в Россию, там, в Украину, то можно хэштег, связанный с девушкой, да, или с ее внешностью, или связанный как-то с макияжем. И по этому хэштегу будет ваша целевая аудитория. Значит, после того, как вы взяли свою целевую аудиторию, если вам не нужна целевая аудитория, то просто по любому хэштегу можете найти значит, аудиторию. После этого вы, значит, что делаете? Вы берете, заходите на любой аккаунт, допустим, я не знаю, там виш... внесли, там ввели хэштег, там, город Новосибирск, да, и там начинают появляться фотографии, какие-то люди, селфи, там еще какие-то, я не знаю, возможно, какие-то компании. Что мы делаем? Мы, значит, заходим к этому человеку, лайкаем, прежде чем на него подписаться, лайкаем фотографию, желательно не одну, три штуки, там, или пять, или там, семь, но чем больше, тем лучше, но слишком, чтобы долго не было, я думаю, достаточно фотографии пять. Оставляем какие-то интересные комментарии под этими фотографиями, и после этого значит подписываемся на человека. Значит, если, ну, скорее всего, фейковый аккаунт, и девушка очень красивая, то тут очень большая вероятность, что, ну, процентов там где-то, наверное, 60 на вас подпишется, это точно. Смотрите, если вы не хотите делать это все вручную, а хотите, чтобы это дело за вас робот, ну, как это делаю, допустим, я, да, там, по-моему, я заплатил то ли 300, то ли 500 рублей, и, значит, ставлю его на ночь, и он так делает, то... Тут тоже сейчас появится ссылка, можете пройти по ней и посмотрите там видеоурок. Но не обязательно брать этого робота, вы можете делать это все собственноручно. Значит, объясняю, в течение где-то, ну, вот сколько хотите, там, можно в течение двух недель, можно в течение недели, там, можно в течение месяца, в зависимости от того, сколько вы можете уделять этому времени. Но раскрутка будет очень быстрой и, скорее всего, на вас будут все подписываться. Значит, после того, как вы набрали свою критическую массу, там, тысячу или первые две тысячи, или там, хоть пять тысяч подписчиков, после этого вы берете, значит, имя своего аккаунта и просто меняйте на то, которое хотите». И берете все фотографии, удаляете и заливаете те, которые хотите. Конечно, если, допустим, на вас там подписалось там, 5000 подписчиков, да, то из них, там, возможно, половина там, или 30% отсеется и отпишется. Им это будет неинтересно. Ну и что? Зато у вас все равно останется там, 2, там, или 2000 подписчиков, у вас будет критическая масса, и это будет довольно быстро. Если, я не знаю, если допустим, ну, уделять этому там очень много времени, то можно эту раскрутку сделать вообще там за 3-5 за дней. Набрать там 2-3 тысячи подписчиков легко, собственноручно, без каких-либо роботов. Просто сидеть и заниматься лайком, интересными комментариями, и после того, как пролайкали штук 5 фотографий, сделали какие-то интересные комментарии, подписаться на человека. Также не забывайте, после того, как вы подпишетесь, наберете, точнее, свои там, 3 там, или пять тысяч подписчиков, или 10 или больше, не забывайте, вам в любом случае нужно отписаться от этих подписчиков. Также можно вообще... Есть программа интересная, по которой видно, кто, допустим, подписан на вас, кто в итоге не подписался на вас. И в первую очередь стоит отписаться от тех, кто на вас не подписался. А потом уже отписываться от тех, кто даже и на вас подписался. Чтобы сохранить ту разницу, про которую я говорил в прошлом видео, в 10 раз эта тенденция, она обязательно должна сохраняться. Вы должны быть подписаны на 10 раз меньше, чем на вас. То есть, если на вас подписано, скажем, тысячи человек, то вы подписываетесь на 100 человек. Если на вас подписано 100 человек, то вы должны быть подписаны максимум на 10 человек. Но это для бизнеса, это не для личных целей. Если там Инстаграм э, это ваш личный, то там может быть как вы хотите. Если же это для бизнеса, если это для раскрутки, то желательно сохранить эту разницу в 10 раз. Так, ну вот и все, в принципе. Спасибо большое тебе за просмотр до конца этого видео. Ставь э, лайк, если тебе это видео понравилось или пригодилось. Подписывайся на мой канал. Пока, до встречи в следующем видео. Привет! Сейчас ты узнаешь, как раскрутиться в Инстаграме с помощью знаменитостей. Что такое критическая масса и почему она так важна для раскрутки. Как отметить кого-то в комментариях под фотографией. И на скольких людей максимум можно подписаться в Инстаграме для быстрой раскрутки.